Всем привет друзья, с вами Варя Орледи и сегодня я вам хочу сказать, что скоро день всех влюбленных, 14 февраля, вот. и я решила сделать подарок подписчикам, разыграть 14, сигн... 14 февраля, 14 победителей будет, вот. будут разыгрываться именные сигны с вашим именем, с моей фотографией которую я опубликую в группе с подписчиками. Вот. Вы сможете получить такой сигнал, абсолютно не прилагая никаких усилий. От вас потребуется подписаться на мой паблик. Вы видите Warrior Lady Fanpage, Вот он. И репостнуть новость, которая закреплена. Новость выглядит следующим образом. Вот. Вы можете увидеть. То есть тут ничего сложного в ней нет Вы всего лишь подписались на паблик варяр леди репост 0 иного себя на страницу результаты я опубликую 13 февраля это будет понедельник 6 вечера мы узнаем кто же победил кто получит сигнал ну и в общем хочу еще от себя добавить что этот праздник все-таки один из немногих, которых посвящен любви. Поэтому я хочу, чтобы вы этот праздник провели не в одиночестве, чтобы вы были со второй половинкой, чтобы у вас все в жизни складывалось, и конфетно-букетный период никогда не прекращался, чтобы вы дарили цветы и были любимы не только по праздникам, но и всю жизнь. Поэтому что, ребята, подписывайтесь, ссылка в описании под видео. И я вас до...